Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодня мы поговорим об астрологических событиях июня и что они принесут Скорпионам. Одним из главных событий месяца, да, в общем-то и всего года является редкое столкновение Урана и Сатурна. Ну, Уран у нас планета свободолюбивая, прогрессивная, а вот Сатурн наоборот, это все строгое, ограничивающее.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 Это ваш девятый дом гороскопа. Ну, Венера – это планета любви, красоты, а девятый дом – это сектор путешествий. Ну, и кто-то может встретить свою любовь во время путешествия или поездки в какие-то дальние страны. Вы можете также начать отношения с, иностранка, с иностранкой или с иностранцем. Ну, причем Венера – это еще и деньги, так что вы можете встретить очень обеспеченного человека. У кого-то может проснется интерес к искусству, музыке, архитектуре, и ваш интерес может повести вас куда-то, например, в дальние страны. Либо вы пойдете учиться и будете изучать то, за что отвечает Венера, то есть музыку, искусство, арх... искусство архитектуру. Но Венера также отвечает за деньги, и вы можете пойти учиться на финансиста. Девятый дом – это еще суды, и если у вас есть какие-то судебные разбирательства, то ваш суд может разрешиться очень удачно для вас. А кто-то даже может получить деньги по суду. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака «Близнецы». А это ваш восьмой дом гороскопа, дом, которым вы управляете, скорпионы. Восьмой дом – это сектор денег, не принадлежащих вам. То есть деньги ваших партнеров, мужа, жены. Это займы, банковские кредиты, ипотека, наследство. Но это также еще и налоги, и долги. Во время новолуния очень хорошо выплачивать долги. И, кстати, обращаться за кредитом в банк, например, или подавать на ипотеку. А еще это сектор трансформации, вы, может быть, захотите изменить что-то в себе или в своей жизни, может быть, избавиться от чего-то. Еще период глубины, то есть во всем будете искать более глубокий смысл, а если его нет или вы его не найдете, то, может быть, будете даже чувствовать себя немного разочарованными. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в знак зодиака «Лев». Это ваш десятый дом гороскопа. Это сектор карьерного роста, достижений в области работы. Марс э, ⁇ планета активная и даже агрессивная. И может, знаете, внести какую-то новую энергию в эту область вашей жизни. Ну, во-первых, работы может быть просто очень много, и вам придется вкладывать много энергии, чтобы все успеть. Могут быть какие-то очень активные проекты э, по работе, а кто-то может получить повышение по службе, продвинуться по карьерной лестнице. Э, это десятый дом это дом амбиций. Вот вы их как раз и будете осуществлять с Марсом в, этом, в этой области. А кто-то, наоборот, например, решит уволиться и всю энергию бросит на развитие своего дела, своего бизнеса. Старайтесь контролировать себя. Еще раз, Марс, планета агрессивная. Контролируйте себя при общении с начальством. Десятый дом ⁇ это наше начальство. Иначе могут быть какие-то пререкания или даже конфликты. 14 июня. Ретроградный Сатурн у нас в напряженной позиции по отношению к Урану.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 Протест, ну, знаете, как будто происходит революция, то есть новое борется со старым. Вот у вас это напряжение будет происходить между четвертым домом гороскопа и э, седьмым. Ну, когда у нас Уран в седьмом доме гороскопа, это дом отношений, брака, мы, конечно, хотим независимости. Но даже если вы в браке, то, может быть, вы ведете себя как свободный человек. А кто-то, наоборот, неожиданно решит развестись. А те, кто постоянно твердит, я никогда не выйду замуж, я никогда не женюсь, вдруг неожиданно могут жениться или выйти замуж. Уран – это все необычное. И вот ваш партнер или партнерша могут, например, очень отличаться от вас либо вероисповеданием, либо культурой, может быть, даже цветом кожи. И все это может идти в разрез с вашим четвертым домом, который отвечает, наоборот, за все традиционное. А еще это сектор наших родителей, корней. Ну вот вашим родителям может не очень нравиться ваш выбор, партнера или партнерши, или ваши соотечественники, земляки могут осуждать вот ваш выбор. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем пятом доме. Раз в год у нас Юпитер находится в ретроградной фазе. А ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность она как-то менее ощутима нами, обычными людьми. И сказывается это больше на социальной жизни, нежели вот на личной. А у вас вот как раз ретроградность Юпитера будет происходить в секторе друзей, развлечений, досуга, хобби. И вот тут-то вам придется пересмотреть свою позицию. Ну, кто-то из вас избавится от ненужных друзей, кто-то подумает, не слишком ли много времени тратит на свой отдых, развлечения. Ну, а пятый дом – это еще дети, то может быть, что-то изменится в ваших отношениях с вашими детьми. Пятый дом – это еще дом влюбленности, и вот тут вот сектор любовников или любов любовниц. Ну вот, а во время ретроградности мы всегда все передумываем. То есть, если, например, вы находитесь в такой ситуации, то она может вас больше не устраивать. Может быть, вы больше не хотите быть любовницей или любовником, или вы просто больше не хотите флирта и легких отношений. Может быть, вы решите, хотите серьезных отношений. А серьезные отношения у нас проходят по седьмому дому. 20 июня солнце меняет знак, и входит знак зодиака Рак. А это ваш девятый дом гороскопа. Мы его уже упоминали с вами, там у нас и Венера, там же у вас Венера, планета любви, красоты, денег, вот девятый дом, сектор путешествия, это дальние странные, все иностранные, чужие культуры, ну тут-то кто-то может поехать отдыхать, наслаждаться солнышком, расширять свой кругозор, может быть, даже будут какие-то приключения, то есть не просто лежать на солнце, а кто-то с дайвингом займется, кто-то в горы, там еще что-то такое. Либо вы будете общаться с интересными, необычными людьми, с иностранцами. Очень хорошая позиция Солнца и Венеры в, этой, в этом секторе для образования. Хорошо сейчас сдавать вот в этот период, сдавать экзамены, поступать в институты, университеты, изучать иностранные языки или что-то вот связанное с искусством, архитектурой, музыкой, то, за что отвечает Венера. 22 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем восьмом доме. В восьмом доме гороскопа и наступает у нас хорошее время для общения. общения с банком на получение кредитов, займов. Можно подавать на ипотеку или вести переговоры о наследстве. Хорошее время обсуждать совместный бюджет с вашим мужем или женой. А восьмой дом – это также сектор психологии. Если вам нужна помощь психолога, то это очень хорошее время заняться этим вопросом. 24 июня полнолуние начинается в знаке зодиака Козерог. И вот у вас будут задействованы третий дом гороскопа. Полнолуние – это когда Солнце противостоит Луне, а Солнце в этот момент будет в знаке зодиака «Рак». Полнолуние делает нас, знаете, более эмоциональными, романтичными. И кому-то даже может принести любовь и начало каких-то романтических отношений. По третьему дому – это сектор учебы, коммуникации, а также отношения с близкими родственниками, братьями, сестрами. Кстати, хороший период налаживать отношения с близкими, если у вас были какие-то конфликты, может быть, с братом, с сестрой, или с какими-то очень близкими тетей, дядей. Кто-то может закончить какие-то курсы, какие-то может быть будет повышение квалификации, а у кого-то может просто закончиться период высокой занятости, связанный например с, част, с частыми поездками, общением и вы наконец-то можете вздохнуть с, с облегчением. Но ну, я упомянула романтичность, и вот тут тоже, может быть, третий дом – это наши соседи, коллеги, и у кого-то, может быть, роман будет с соседом или с коллегой. 25 июня. Планета Нептун разворачивается в свое ретроградное движение и останется в ретроградной фазе до конца года. Нептун в вашем пятом доме гороскопа, секторе друзей, развлечений, отдыха, это также наши хобби, и сектор детей, влюбленности. Вот давайте с влюбленности и начнем. Вообще Нептун называют магистром иллюзий, И вот когда Нептун в прямом движении, у нас обычно пелена на глазах. Все кажется завуалированным. Либо мы витаем где-то в иллюзиях. Но у вас эти иллюзии, может быть, связаны с вашими отношениями. Мы говорили о том, что пятый дом – это сектор любовников и в любовниц. И, может быть, вы витаете в иллюзии, что вас переведут со статуса любовницы в статус жены. А Вот когда Нептун развернется в ретроградную фазу, пелена спадет, и вы можете увидеть все в реальном свете. А помимо этого, в реальном свете вы можете увидеть кого-то из своих друзей, или то, чем вы занимаетесь в свободное время. Что еще? Ну, по этому сектору у нас проходит игровая зависимость. И вот если до этого вы не особо беспокоились, сколько времени вы проводите за своей любимой игрой, или сколько денег вы на это тратите, то вот во время ретроградности Нептуна у вас могут открыться глаза на это. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит знак зодиака Лев, ваш десятый дом гороскопа. А это у нас сектор достижений в области работы и карьеры. И вот тут-то Венера вас очень хорошо поддерживает и может кому-то принести новую работу с хорошей зарплатой. Вы можете получить прибавку к зарплате там, где вы сейчас работаете. Очень хорошо пойдут дела у всех тех, кто, например, работает в индустрии красоты Венера. По 10 дому у нас проходят начальники наши, и у вас с вашим начальником, может быть, будет полное взаимопонимание. А, кстати, Венера в этом секторе, она может кому-то принести и брак, так как это дом статуса, то есть смена статуса произойдет вашего. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Всем очень удачного июня и до новых встреч. До свидания.